Городского вокзала я стоял, ожидая бомбил. В легких воздуху мне не хватало, И мотор мой сердечный сбоил. В этом городе вольном и дерзком Мои юные годы прошли. Здравствуй, брат, дорогой, мне повестку На свидание с тобой принесли.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 Здесь традиции славных острогов Бесконвойных, а также закан Здесь у самых подулских порогов Бушевала когда-то река Комсомольцев, басы и отряды Усмиряли ее буйный нрав она им шептала «Не надо!» Без застенчивой юбку задрав корешей моих милых могилы, заросли непролазной алхой, но ну, а я отбитый молью чудила, фанатично и бухой, Вдалеке был бы кашные трубы, истощают губительный дым, и той первой мерещется. Губы. И так хочется стать молодым И то и первой мерещатся губы Снова хочется стать молодым